Готов? Погнали! Полагаю, это и есть цель, верно? Рори, что ты делаешь? Ничего, босс. Купленная вчера корова вот-вот готова разродиться. Правда? Так скоро? А, ладно, давай посмотрим. Пусть Томми возьмет... Думаете, она сдохла? Ай, значит их двое. Черт, я думал, что получу прибыль с этой сделки. Мясо, вероятно, сгнило, так что просто выбрось их на задний двор. Это не конец для SCP-4158. Восстав, казалось бы, из мертвых, оно вернулось на скотобойню Мясной Квартал, вероятно, спасаясь от жары. На следующее утро его обнаружил работник скотобойни Мясной Квартал по имени Рори Гилдсон, чьи показания улегли в основу данного отчета. Вместе с владельцем Джеффом Файном они вскоре обнаружили самую явную аномальную особенность 4158. Эти два джентльмена принялись забивать животное, оставив от него одни кости. На следующий день оно увеличилось в размерах в два раза. 4158 постоянно растет в размерах и весе, поэтому лишнюю массу необходимо срезать каждую неделю. В течение следующих девяти лет мясной квартал обрезали излишки мяса из сепи 4158, получившего имя Большой Чарли, и продавали его по всей стране ничего не подозревающим потребителям. Его обнаружили сотрудники фонда только после того, как он таинственным образом выбрался из своего вагона. Это вызвало шок у местных жителей, но никто не пострадал. Был вызван местный зооконтроль, который в свою очередь оповестил фонд. Офицеры зооконтроля ввели амнезиаки и дело было закрыто. Сообщили, что это была корова с лишаем, которую усыпили на месте. Зачем мы едем в такую глушь, если все уже обезврежено? Во время проверки мясных кусков мы обнаружили кое-что, что может оказаться проблемой. При допросе Джеффа Файна выяснилось, что он пил кровь Большого Чарли и считал его своего рода религиозным богом. После того, как отрубленные конечности и куски мяса подверглись воздействию крови Большого Чарли, они обрели основные двигательные функции и стали крайне враждебными. «Вы двое должны тщательно прочесать скотобойню «Мясной квартал». Найдите все потайные комнаты, где может храниться мясо 4158 и уничтожьте его с особой тщательностью. Мы рассчитываем на вас». «Ну и отстойно это задание. Ненавижу эту страну». «Почему?» «Недостаточно работы. Я всегда ее ненавидел. Мне она нравится. Она мирная». «Да, мирная. Что значит скучная?» У них только что бродила гигантская монстра-корова. Это не скучно. Жаль, что я этого не помню. Амнезиаки-класса, видимо, нам хорошо заменили еду. Отлично. Мы приехали. Большой Чарли, ты оставил в моем сердце дыру. Ты мой спаситель. Я пью из тебя, чтобы быть благословенным великим кормильцем. Что, черт возьми, ты делаешь? Я пытаюсь общаться с большим Чарли. Разве ему не стерли память? Это нехорошо. Ладно, приятель, ты идешь с нами. У тебя есть еще какие-нибудь святыни или греховные круги, о которых мы должны знать? Есть только я и мои маленькие котлетки. Это так отвратительно? Что за маленькие котлетки? Чувак, не спрашивай о них. Они дети Чарли. Хотя, это я вдохнул в них жизнь. Где они? Что ж, все идет так плохо, как я и ожидал. По крайней мере, тот парень не сопротивлялся. Но если эти штуки опасны, как говорят... Эй, я уже говорил, что ненавижу эту страну. Готов? Погнали. Полагаю, это и есть цель, верно? Спасибо. Говяжий фарш кому-нибудь? А -а -а. Кажется, ему не нужен постоянный контроль. Даже не замечает, что его разделывают. Большой Чарли не обращает внимания на персонал SCP во время кормления или когда из него удаляют излишки мяса, как сейчас. Мясо, полученное из него, является говядиной USDA, не имеющей никаких аномальных свойств. Однако полученное мясо подлежит сжиганию в качестве меры предосторожности. Хорошая работа. «Ты всегда можешь ожидать лучшего от нас, Амелия». «Мы не настолько близки, агент Лоуренс». «Мы закончили с этим». Не обвиняй меня за попытку. Это было мило со стороны Карсона пригласить нас. Что бы это ни было. Я думаю, он просто жарит бургеры. Привет, друзья. Добро пожаловать на вечеринку. Здесь тусуются все крутые ребята. Я и не знала, что здесь. Да, как я и сказал, крутые ребята. Пошли. Наслаждайся. Ешь стейки, бургеры, сосиски, грудинку. Все, что хочешь. Пожалуйста, скажи мне, что это не то, что я думаю. Что? Нет, да, за кого ты меня принимаешь? Карсон, отличная вечеринка. Эти бургеры Большого Чарли великолепны. «Что? Эй!» «Мы уходим!» «Ну а мы только что приехали!»